Всем привет! С вами Звук один друзья Сегодня я хотел поздравить вас с Новым годом. 2015 год ушел, а 2016 ушел. И сегодня я хотела подвести итоги а, этого года. <coughs> За этот год мы с вами набрали целых 50 подписчиков а, и целых. Это очень для меня огромная цифра, 8000 тысяч просмотров. Спасибо вам большое э, за это число, за эти числовочные. Я выпущу еще много разных видео. Э, э, вот и еще про мою успеваемость. Э, я закончил две четвёрки без двоек и троек. Я закончил с четвёрками и пятерками. Из-за этого я очень рад. В этом году мне было весело и не скучно. Желаю вам здоровья, добра и изи <coughs> Так, ну проехали. А, и еще хороших каток, верных друзей и хорошую тему в PSGO. Ну и все. С вами был Звук Трепресен. Всем удачи и всем пока. Еще всех в салон.